Всем привет, меня зовут Комарова Мария, я из административного округа города Москвы, из Зеленограда, это такое отдельное царство. Я проходила обучение у Дарьи Антона в июле 2019 года. Еще в процессе первого месяца обучения я сделала первую сделку по их схеме, по их системе и Сейчас я создала агентство недвижимости свое, в котором запускаю тоже отдел новостроек, который будет работать полностью по схеме Дарьи и Антона. Хочу сказать, что те знания, которые они дают, это просто что-то бомбическое совершенно. Это такой очень большой объем, очень хорошо структурированный, очень с хорошей подоплекой, и, несомненно, то, о чем говорит Антон, в том, как правильно рекламировать объекты. Я на собственном опыте убедилась, что это дает намного больший трафик клиентов, чем все остальные инструменты, чем площадки, и, ну и естественно какая-нибудь там древняя расклейка. И эти инструменты позволяют чувствовать себя на коне. Хочу сказать, что, между прочим, наше агентство работало полноценно во времена коронавируса, во времена самоизоляции в Москве когда правила были максимально строгие. И именно эти инструменты позволили нам стать золотыми партнерами с Сбера. Мы сделали больше всех сделок, хотя в нашей локации мы самое молодое агентство. В общем, ребята, на 100% рекомендую. Точно, совершенно не прогадайте. Это куча нового, и я продолжаю переслушивать и переслушивать эти ролики для того, чтобы почерпнуть новые и новые знания.